Усталые игрушки. Привет, друзья! Угадайте, чьи это костюм? Правильно, Дед Мороз. Это итоги года, два, где я расскажу ключевые моменты этого года. Нет, не про князь вирус, это про полочника и мой канал. О полочнике рассказывать нечего, он быстро был разоблачен группой ST-922, но при этом я как-то все-таки держался на ютубе, хотя выпускал видео по сути ни о чем. После нахождения авторы мы с командой добровольцев занялись созданием копии оригинала. Я даже успел привратить, что у нас есть оригинал, но будто специально, когда мы все проанонсировали, наш аниматор Антон сказал, что не будет делать оригинал, но сказал, что сделает анимацию за 550 рублей. Я даже договорился с одноклассником, что он задонотит, а в школе я ему вернул деньги. Но Антон окончательно отказался, ни за какие деньги не хотел делать видео. Он сказал, что Винда полетела предоставил Руфы, но не знаю, верить ли ему или нет, я не знаю. Ах, да. Я иду по темам, а не по порядку. Я дал моему украинскому другу Никите свой канал, чтобы он выложил туда реконструкцию Антона, пока я был на даче без интернета. Да, мы хотели выложить Ёж 14 июня, но вместо этого примерно 20-21 июня Никита выложил туда разоблачение, которые подписчики обещали забанить, после чего Никита испугался и удалил канал. Но, конечно, были и хорошие новости. Я стал делать разоблачения на другие смертельные файлы. Не только про полочника. Я начал делать видео со своим лицом, со своим голосом. Кстати, в 2021 году я буду озвучивать своим голосом все больше и больше. Также зацените мой прогресс в анимации. Да, я готовлю пятую серию мульта про Палочника. Она будет последней. В первом сезоне. Ладно, а чего полезного для расследования оригинала сделал я? По сути только нашел дома из этих двух видео, их адреса вы видите на экране, ну и что? Зато мне было весело со всеми вами в этом году, я делал видео, и мне это нравилось. Ну ладно, а какие видео я выпускал про Палочника? Я нашел фото комнатки, откуда мог вылезать палочник. Правда она находится на первом этаже. Я доказал, что Station 922 МКВ назывался именно так, а не по-другому. Я сделал совместное разоблачение с охотником на ураганы на СТ-922. Мы, конечно, оказались неправы, но было весело. Буквально в тот же день, когда я занялся разоблачением, вышел шуточный ролик «Палочник. Это иллюмина». Также меня Никита попросил подменить его и выпускать видео за него, но я выпустил только одно видео. Тогда я понял, насколько плагли старался ради меня, когда меня подменял. Спасибо тебе! Также я сделал несколько смертельных файлов, в одном из которых... Показал свое лицо, многие сразу догадались, но я говорил, что нет, Нашел фотку в и все такое. Однажды YouTube мне начал кидать жалобы на нарушение авторских прав, и я поменял мое третье интро на мо четвертое интро, которое, как по мне, оказалось парашей, но не бойтесь, сейчас меня не банят, а интро я оставлю. Меня многие просили сделать видео по сиреноголовому, но я отказывался, говоря что это чушь, но после разоблачения оригинала, видеоролик вышел в свет. Но перед этим я выпустил завершающее видео, в котором засветился Никита и Владимир Цайтусов. А теперь переносимся в начало декабря, именно тогда я выпустил первый сезон разоблачений на смертельные файлы. 14 видео выходили в течение недели, и радовали вас. Но спустя некоторое время, пошли обычные видеоролики, которые, тоже выходят каждый день. На этом можно подвести итог. Год был не очень удачным для старого канала, но зато как, мне было весело. Я выпустил столько видео и про Полочника, и про другие крипипосты. Было очень радостно, когда я сделал какой-то видос, и выложил его. Несмотря на все беды, князь вирус, пожары внизу планеты, год мне очень понравился, и я надеюсь вы тоже держались хорошо. На этом завершается наш год, но не это видео. Для тех кому нравится мое творчество я подготовил конкурс. Не надо быть подписанным на канал, не надо никуда еще подписываться, надо просто перейти по ссылкам из описания если ты найдешь все ссылки, и перейдешь по одной из текстового документа в конце, тебя ждет подарок от меня. Конкурс действует до конца января, а количество победителей не ограничено. Ни уж то это не самый лучший конкурс на Новый год. А пока я с вами прощаюсь до следующего десятилетия, оно будет через два часа. С Новым годом, пока!